Всем привет! Сегодня вы увидите на экранах своих нарезку моих открытий баннеров предыстория небольшая. В общем, первое открытие у меня происходило в автобусе, поэтому я, собственно, ничего не мог записать именно Голосом. То есть я ничего не говорил на видеороликах, я просто решил записать видосик. А потом думаю, ну, если мне ничего не выпадет, я его нафиг пошлю. А если мне что-то выпадет, то это будет круто, я его засниму и так далее. Что получилось? А, бесплатные кристаллы мне в итоге нахрен послали меня в прямом смысле переносном. Ни снаряга, ничего мне не упало. Ну и персонаж мне тоже ни один не упал с кроссовера. Я такой, ну ладно, с билетов решил попробовать тоже, с билетов тоже муть полная, ну, собственно, как обычно. И я такой, так, ладно, у нас сейчас баннер идет 5, 15 и, собственно, 30 кристаллов. Я такой, хм, надо бы потратиться. И сейчас вы на экранах видите то, что 1 доллар пак, так вот пак у нас был в тот момент, приносит мне парабанная дробь, и да, мне пришел Риммору. Это первое, что я просто хотел из этого баннера. Я прям офигел, когда я его выбил, потому что это, собственно, тот персонаж, ради которого я и планировал получение этого кроссовера на нашу локализацию. И после этого, буквально через некоторое время, я такой подумал, надо бы открыть еще баннер. Денег у меня, естественно, не было, но мне Дурч и Маркус задонатили. И подарили возможность получить еще одного персонажа, которого я хотел А именно, сейчас вы на экранах видите опять Рой Значит, Рой Это персонаж, которого у меня точно на аккаунте не было Либо же два и более аккаун на аккаунте, если не было персонажей Сейчас вы увидите все сами на экране Па-бам! И теперь, смотрите, у меня есть и Мил, и Лимур, и, и я очень счастлив. Всем спасибо за мою поддержку. До новых встреч. Увидимся еще. Пока.